сейчас ускорение будет. Ч ⁇ ты меня загоняешь сегодня? Ты загоняешь двери, законишь двери. Тут Потерялись, мама. пошла за магнитами Он меня потянул. Ну он Запрет. Запрет. Они все не кашляет. открылись. Нет. Конечно, на обратном пути, я думаю, зайдем в магнитике. Конечно, нет, но он сказал, что на обратном пути всегда. Так и а где вы были в результате? Да. Мы вышли уже сюда почти на площадку. А, мы с а, другой стороны уехали. Потом вернулись обратно. Покатались на выверх, потом нужно возвращаться к команде. И знаю, там в супербыстром спуске, да, вот на этом на, ну, на да, кросе. Геровно без, без этих, без сноуборда, без ничего. Вы экстремалы, ребята. В открытой с неудобно.